следующий спикер как раз американский университет из болгарии как раз там а, идея м, в том а, заключается что можно поехать а, не за ну если есть не столько денег если есть меньше денег насколько я понимаю да, здравствуйте юлия здравствуйте. Да, правильно я да, понимаю, что у вас тоже американский диплом, но нужно, можно как бы с меньшим бюджетом, чем, чем 20-30 тысяч ехать в Болгарию. Да. Да. Да. Давайте да. вот один вопрос, сколько денег у вас надо, и тогда мы дальше, потом сможете презентовать. Сколько, если к вам ехать? сильно а, да, зависит от количества стипендий, которые получит конкретный mm -hmm. студент. А, можно сказать, что, наверное... Около 13-14 тысяч долларов, uh -huh. и дальше будем минусовать все, что, все, что студент получит. Есть, да, хорошо, все. Все, тогда да. начинаете. Я... Эту тему я тоже да, затрону и подробнее об этом расскажу. Да. А, меня зовут Юлия, я являюсь сотрудником приемной комиссии Американского университета в Болгарии. И я тот самый человек, который работает с русскоязычными студентами, а, помогаю собирать документы, отвечаю на вопросы, и так далее. Свои контакты я оставлю в конце презентации. Также вы можете записаться на индивидуальную консультацию, где мы можем подробно разобрать вашу ситуацию и тоже отвечу на все вопросы. Сегодня я расскажу вам об учебном процессе, о нашем AUBG-сообществе и о перспективах, которые открываются перед нашими студентами, а также, конечно, расскажу, как нам попасть и какие документы нужно подавать. И начать бы хотелось Обучение В нашем университете обучение проходит по системе Liberal Arts, которая основывается на свободе выборов. Вы сами выбираете предметы, которые хотите изучать профессоров и самостоятельно формируете свою академическую программу. Таким образом, вы сможете сосредоточиться только на вещах, которые напрямую связаны с вашей жизнью и будущей профессией. А если на момент поступления вы еще не приняли решение, то у вас будет достаточно времени, и в течение первых где-то полутора лет вы сможете ä, принять решение о своей специальности. На экране вы можете видеть ä, список специальностей и подспециальностей, которые мы предлагаем, и огромным преимуществом нашего университета является то, что ä, вы можете выбрать до двух специальностей и двух подспециальностей и скомбинировать их. То есть, например, вы можете выбрать экономику и финансы и одновременно изучать бизнес или взять журналистику и параллельно изучать, например, Modern Languages and Cultures. Таким образом, вы расширяете свой спектр знаний и благодаря своему кругозору сможете состояться в профессиональном плане более успешно. Наш мир сильно изменился, и мы уже не работаем на одном месте по 40 лет. Хобби может стать главным источником дохода, а помимо основного места работы можно фрилансить в абсолютно другой сфере. Так почему бы не стать специалистом сразу в двух сферах? Но помимо профессиональных навыков, неплохо было бы еще обладать навыками, которые позволят подготовиться не только к будущей профессии, но и к жизни в целом. Критическое мышление, аналитические способности, лидерские качества – эти и другие навыки вы приобретете на лекциях, а оттачивать будете вне класса, участвуя в различных мероприятиях, о которых я расскажу чуть позже. Это сделает вас более конкурентоспособными на рынке труда, ведь неудивительно, что компании по всему миру ищут сотрудников, обладающих именно вот этими качествами. Обучение становится еще более эффективным благодаря маленьким классам. А поскольку классы не перегружены, профессора действительно знают своих студентов и могут наблюдать за их прогрессом, видеть слабые стороны и работать над ними. Вы получаете персональное внимание, благодаря которому сможете взять максимум от своего обучения, имея возможность взаимодействовать с другими студентами в классе и с преподавателем, задавать вопросы и быть услышанным. Наши преподаватели... Не просто профессионалы, они еще и очень интересные люди. Каждый с уникальным подходом к преподаванию, своими методиками, так как они приехали со всего мира. Америка, Великобритания, Бельгия, Новая Зеландия, Испания. На слайде вы можете видеть профессора Коэна, я сама брала у него лекции. выпускник Браунского университета, который входит в Лигу Плюща. Также у нас есть выпускники Гарварда, Принстона. Так что это люди, которые не только обучают, они еще делятся своим бэкграундом и культурными особенностями, что делает лекции еще более интересными. Мы собрали профессоров из различных стран мира, но если вам самим хочется посмотреть этот мир, то мы предлагаем вам рассмотреть программы обмена. Мы сотрудничаем с более чем тремя сотнями университетов. У вас будет возможность поехать на семестр или год поучиться в другом университете, в Европе или в Америке. При этом вы будете оплачивать обучение, стоимость обучения только в нашем университете, что немаловажно, ведь мы знаем, что в некоторых странах Европы и в Америке, в частности, обучение стоит недешево. А теперь о нашем студенческом комьюнити. Во время обучения невероятно важно находиться среди людей амбициозных, целеустремленных, стремящихся к успеху, поскольку находясь именно в такой среде, вы можете раскрыть свой потенциал. У вас будет возможность познакомиться со студентами из более чем 40 стран. AUBG – это место, где вы найдете друзей, людей, разделяющих ваши интересы, с которыми сможете участвовать в конкурсах, делать совместные проекты, путешествовать и даже начать собственный стартап. Такие примеры тоже есть. Этому способствует огромное количество мероприятий, которые мы проводим в течение года. Фестивали, спортивные соревнования, мюзиклы, хакатоны и многое другое, открытые лекции. Вы можете быть как участником, так и организатором этих мероприятий. Это поможет вам выйти из зоны комфорта, попробовать себя в чем то новом и прокачать те самые навыки, о которых я говорила ранее. На слайде вы можете видеть одно из самых масштабных мероприятий. Это международный фестиваль, который длится целую неделю, и в течение этой недели студенты рассказывают о своих странах, делают презентации, делятся своими традициями. Завершением этого мероприятия является Food Fest, где студенты переодеваются в национальные костюмы, они готовят свои традиционные блюда и угощают всех желающих. Можно попробовать э, блюда из Таиланда, Пакистана, Греции, Америки и так далее. Но помимо различных ивентов, вы можете присоединиться к одному из множества студенческих клубов, например, Broadway Performance Club. Участники этого клуба занимаются постановкой мюзиклов, репетируют и даже ездят в тур. Или попробуйте себя в качестве спикера или организатора TEDx. Или поучаствуйте в спортивных соревнованиях. Клубов очень много. Political Science Club, Model United Nations, Business Club, Hiking Club. Мы уделяем большое внимание учебе, но также понимаем, что жизнь вне класса, тоже должна быть интересная и разнообразной. И мы постарались создать максимально комфортные условия и для жизни, и для учебы, и чтобы все это было в одном месте. На кампусе, который вы сейчас можете видеть на экране, есть все необходимое. Спортивные корты, теннис, футбол, баскетбол, волейбол, так что если вы занимаетесь спортом, вам не придется перестраиваться или бросать, вы сможете продолжить делать это здесь. Тренажерные залы. Кантин, огромная библиотека, мультимедийная студия. Все это в шаговой доступности, так что вам не придется тратить время на поездки, а вы сможете сосредоточиться на учебе. Наш кампус находится в небольшом студенческом городке Благоевград, в часе езды от столицы Болгарии, Софии. Недалеко расположены горнолыжные курорты, куда наши студенты ездят на выходные, отдыхать, и также до Греции всего 2 часа. В целом Болгария очень красивая страна с красивой природой, древней историей, архитектурой. Есть куда съездить и что посмотреть в свободное время. А немного статистики. 99,8% наших выпускников устраиваются на работу в первые полгода после выпуска. А все потому, что наши выпускники выбирают не просто страну, они выбирают континент. UBG выдает двойной диплом, аккредитованный как в США, так и в Европе, что позволит вам без дополнительных препятствий продолжить учебу в магистратуре или начать работать в Америке, или Европе, или где вы сами решите. Таким образом, у вас будет больше выбор, а соответственно, больше возможностей. Наши выпускники работают в крупнейших компаниях по всему миру. Актуальный вопрос, как найти работу после окончания университета. Ну, Вы можете начать поиск еще на кампусе, еще во время учебы. Этому может способствовать ярмарка вакансий, которую мы проводим каждый год. К нам приезжают представители различных компаний, которые ищут молодых, перспективных студентов для стажировок и работы. Наши студенты пользуются этой возможностью, чтобы узнать больше о компаниях, о их требованиях или, например, как написать хорошее резюме и так далее. И мы подошли к процессу подачи документов. Он устроен максимально просто. Все документы подаются онлайн. Для этого нужно заполнить заявку у нас на сайте, это Application Form, и приложить соответствующие документы. Такие, как выписка с оценками, поскольку на момент подачи вы еще, скорее всего, учитесь в 11 классе, то оценки нужны за 10 класс и первую половину 11 Либо, если у вас уже есть аттестат, вы подаете аттестат. Далее нужно будет написать эссе на английском языке. Темы эссе можно найти у нас на сайте. Два рекомендательных письма. CV и портфолио, то есть ваши резюме, если вы участвовали в конкурсах, побеждали в олимпиадах, вы занимаетесь общественной деятельностью или являетесь волонтером, самое время похвастаться и приложить все свои сертификаты, потому что это а, будет вашим преимуществом. А, далее международный тест по английскому языку, любой, TOEFL, IELTS, Кембридж. А, а, также проходные баллы можно посмотреть у нас на сайте, и а, для тех... А, студентов, которые будут подавать в наш университет документы, мы будем проводить бесплатно тест Дуолинго. Условия тоже можно посмотреть у нас на сайте, либо написать мне, и я смогу вас координировать. Далее интервью, которое мы проводим онлайн. И последний пункт, не обязательный – это аппликационная форма для финансовой поддержки, если вы считаете, что вы в ней нуждаетесь, то есть для этой финансовой поддержки нужно будет собрать дополнительный пакет документов. Также я помогаю собрать эти документы. Все эти документы лучше подавать до 1 марта, так как в этом случае будет больше шансов на получение стипендий и финансовой поддержки. Также у нас есть второй срок подачи, это 1 июня, но я все-таки всем рекомендую подавать до 1 марта и увеличить свои шансы. Скажу немного о стоимости. Здесь приведено сравнение средней стоимости обучения за год с другими странами. Стоимость обучения в год 12 450 долларов, но в среднем наши студенты платят около 7 250 за обучение, так как практически все студенты в каком-то количестве получают финансовую поддержку от университета. Таким образом, стоимость получается сравнительно ниже с другими, по сравнению с другими странами, если учитывать еще и стоимость жизни. Потому что не нужно забывать, что обучение за рубежом это не только сама учеба и проживание, это и чашечка кофе в кафе, и билет в кино, и какие-то другие бытовые расходы, которые здесь будут гораздо дешевле, чем в других странах. Как я уже сказала, большинство студентов в той или иной мере получают финансовую поддержку и подавая документы до 1 марта, вы можете получить гарантированную стипендию 20% на первый год обучения. То есть это будет AUBG Guaranteed Support плюс AUBG First Year Support. То есть уже минус 20% вы можете получить, если будете подавать до 1 марта. Плюс к этому можно еще получить до 30% академической стипендии, то есть это за академические успехи, и до 20% финансовой поддержки. На стипендии дополнительно подавать не нужно. Все студенты рассматриваются автоматически при подаче документов. А вот на финансовую поддержку нужно будет собрать дополнительный пакет документов и подать. Также у нас есть донорские стипендии. Эти стипендии могут комбинироваться, так что вы можете получить, например, вот эти гарантированные 20% и академическую стипендию, например, или донорскую стипендию. Я уже упомянула стипендии, но помимо них есть и другие возможности финансировать свое обучение. Также мы предлагаем студенческие займы, у нас есть отдельный офис, который этим занимается, они также помогают полностью с этим процессом. Также можно подрабатывать на кампусе. Все офисы, ну, практически все офисы у нас в университете набирают студентов на работу, в том числе и наш офис, и в свободное от учебы время студенты могут подработать. Ну и, наверное, самый популярный вариант это work and travel, когда студенты на лето уезжают в Америку и работают, и поскольку зарплаты достаточно высокие, у многих студентов получается самостоятельно покрыть свое, стоимость своего обучения полностью. В этом году, поскольку... С Америкой не получилось. Многие студенты ездили работать в Европу и, насколько я знаю, тоже не разочаровались. Все, что я хотела бы рассказать, наверное, не уместилось бы в этой презентации, поэтому я оставляю свои контакты. Вы можете написать мне на почту или в WhatsApp. Мы можем организовать звонок или видеозвонок и подробно обсудить все вопросы, все нюансы поступления. Также вы можете посмотреть наши социальные сети, это поможет вам почувствовать атмосферу нашего университета и представить себя на кампусе. Поэтому посмотрите видео в YouTube, также у нас есть Facebook, Instagram. И, наверное, теперь я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Юлия, за выступление. Интересно, получается, в каком случае вот, вы советуете, кому ехать вот, в ваш университет? И вот, почему именно ваш университет? Кому вы думаете, кто вот, идеальный кто кандидат для вас? И как, кто, вот, кандидат? А, На самом деле, это довольно широкий круг, потому что после нашего университета вы можете поехать хоть куда. Вы хотите подавать, например, магистратуру в Лигу Плюща? Пожалуйста, после нашего университета mm -hmm. вы можете это сделать. Вы хотите остаться в Европе и продолжить учиться либо работать здесь? Вы можете это сделать. То есть вариантов настолько много, что даже трудно так сузить какой-то конкретной категории людей. Но хочу подчеркнуть, да, что здесь у нас все-таки американская система образования, поэтому если вам действительно хочется поехать в Америку, но не хочется тратить вот это огромное количество денег, при том, что мы еще предлагаем программы обмена, и вы все-таки можете поехать в Америку на год и поучиться там, то вот, да, это пожелой, наши студенты. Uh -huh. Понятно. Хорошо, спасибо большое за, за наше выступление, тогда мы дальше перейдем уже. И, что вопросы, сейчас я тут не вижу, с дальше мы перейдем, у кого-то ребенок там есть, сейчас мы выясним, кого. Хорошо, все, спасибо большое, Юлия, тогда. Спасибо.